У мамы очень классное кресло и очень классный мак. Аймак я помню подарил ей очень давно и сам люблю за ним сидеть. Он старенький и на нем только хайсиера. Мама приоделась и теперь можно ее снимать. Oh. Да, давай раздевайся. Да, давай а рождесятся. Рождесятся. да. Мы, мы поедим, мама меня готовим. То есть, есть несколько причин приехать домой к маме, навестить ее. Это покушать, это пообщаться. Она очень интересный собеседник. Насладиться ярким освещением в ее доме. То есть, вот, допустим, у меня спальня, где я раньше жил. Вот. Сейчас такой диванчик мы прикупили. Такую накладочку классную. Вот. Очень классный стул. Здесь такой же стул, как, как и там. Вот. И она мне не хочет их отдавать. <свят> да. и я у нее пр просил вот этот стул. Но она говорит, я иногда люблю сидеть в этой комнате и смотреть на эту стену. Вот. Тут такая стена. Довольно спорный дизайн. А, ну, Допустим, сестра тоже не особо согласна с, с, с этой стеной. Но маме нравится смотреть на город. Этот город у нее. Вот, да, здесь она занимается йогой любит очень ну, как, какой-то здесь, здесь классный ламинат очень качественный очень качественный реально ламинат редко кто так делает свою своих тут тоже как-то качественный сейчас мы сделаем здесь цвет тоже поярче тут вот есть как бы такая еще, еще комната это вот зал наш где мы раньше жили вообще, здесь все было по-другому в нашем детстве. Тут ялка стояла, тут диван стоял, я помню. Сейчас тут вот стоит фортепиано, которое, на котором я учился играть все мои произведения. Вот, оно все еще работает, у него совершенно другой тембр, в отличие от того фортепиано, который стоит у меня в таунхаусе. Вот, тут, тут стол, классный стол из Икеи, стул. Вот мамке подарил айпад недавно, он сейчас выключен, она его выключает. Вот, ну, в общем, какая-то такая комната получилась, mm -hmm. здесь, здесь такой как бы импровизированный диван, <laughs> сестра ей отдала, вот, да. Ну, и здесь есть где-то пульт, пульт от освещения. Вот. вот, так вот можно сделать. Вот, короче, становится вообще классно ярко. Вот, я, я люблю, когда много света в квартире, ну, вот, поэтому здесь вот такое вот освещение интересное очень. Подсветка вот такая, всякие вот штуки. И вот этот шкаф – это просто произведение искусства. То есть, ребят, смотрите, какой шкаф классный. Здесь э, пистонский. Вот шкаф так вот открывается. Здесь э, вещи. И тут как бы еще одно зеркало, собственно говоря. Оно вот так вот смещается сюда. Тут какие-то вещи. Кстати, вот мои интересные тоже рубашечки. Много памяти о них вот это вот, допустим, в Таиланде я покупал. Это вообще в Америке в одиннадцатом году я купил холлистер рубашку, она все еще жива. Вот это мне подарила моя одна бывшая девушка из Италии. Вот это мне а, мой, мой друг хороший подарил пиджак свой. Это вот тоже один из моих пиджаков. Сейчас, кстати, попробую переодеться в них. Это вот а, Кальвин Кляйн джинсы, то есть брюки тоже из Америки с одиннадцатого года, и они все еще нормально на мне сидят. Это вот тоже курточка Holester, тоже привезенная, точнее, заказанная через моего друга Диму. Ему привет. Хотя он не смотрит вот этот канал, он смотрит другой канал, Блок Фэнси Джона. Вот, но ну, мало ли, может быть, он когда-нибудь зайдет на Бестонского. Вот, ну, и тут вот как бы уже мамкины вещи. То есть как бы классный шкаф. Это вот как бы вот я iPad подогнал. Кстати, классная штука, реально. Я, я не думаю, что, что он такой классный, но мне самому даже нравится за ним сидеть, просто щелать, вот. Вот такой вот шкафчик. И как вы думаете, сколько он стоит? А стоил он, то есть я за него заплатил порядка где-то 170 тысяч рублей. Мало кто столько выкладывает за шкаф. Вот он крупным планом, так сказать. Вот, то есть до самого верха он прям, до самого верха. Там очень мало остается места. Вот такая у нас классный коридор. Вот. Здесь у нас, кстати, есть еще ванна. То есть вот машиночка тоже классная очень. Машинка с сушкой. Когда мамка не пользуется сушкой, но я любил пользоваться сушкой. Она сушит придет сразу, но, ну, конечно, не так качественная, как моя сушильная машина, которая у меня в таунхаусе стоит. Вот, классный душ у меня здесь, вот эту вот, э, лейку я тоже купил себе Таунхаус. Здесь вот, скорее всего, не подключен этот свет. Вот, ну, здесь такой целитный шкафчик. То есть мамка любит хороший такой дизайн, то есть элемент декора. В общем, классная такая девочка, в общем, сделана со вкусом. Вот, ну, туалет тоже, кстати, классный. То есть здесь ну, хороший такой туалет есть. Все сделано по как отеле 5 звезд у мамки. Ну, Остался вот, вот, вот, вот эта комната, по да, по личному дизайну. Ну здесь, конечно же, еще старый старый дизайн какой-то промежуточный на самом деле. Здесь был более старый дизайн раньше. Сейчас вот мама хочет сделать полы в первую очередь, да? Что у нас идет? Нет. По, в первую очередь у нас идут стены. Они будут, скорее всего, разных цветов. Здесь будет фотобои морского берега. Но отделка будет приближена к коридору. То есть мне надо согласовать с коридором. Здесь тоже будет камень, но не такой грубый, как в коридоре, а более такой изящный, тонкий. И здесь все углы будут отделаны камнем. А пол будет делаться после того, как будут сделаны стены в первую очередь. Потом потолок только потом пол, потому что иначе потолочники прожгут пол, поэтому надо пол делать во вторую очередь после стены, то, когда стены просохнут, чтобы они не вздулись обои. А уже в третью очередь дел делается пол, потом вот эта стенка поменяется, а с этой стороны все останется, меня здесь вообще все устраивает. Ну, как бы вот эта часть меня устраивает. А нынче я здесь только поменяла э, жалюзи новые на всю стену. Да, жалюзи, да, кстати, классные. У меня внуки... Ну, плиту, плиту мы тоже поменяли. Плиту, она... да, тоже поменяли. Она может остаться, а может и уйти, на Нет, самом деле. Нет, не буду я ее, она мне нравится. чем мы за ее да. деньги тратили? Нифига. Да, вот. классная, кстати, а самая класс. лучшая металловка из всех, которых я пользовался. То есть здесь, здесь все механическое просто. Здесь только То тем, как как здесь все и стенка поменяется Мощность настраивается То есть понятно, все понятно Досконально понятно То есть максимально понятно, как бы пользоваться это Вообще здорово В отличие от, от, от, допустим, микомов, которые у меня есть да. Я долго, долго думал, как увеличить время да, То есть я, я нажимаю на старт, там одна минута идет Как бы, а как сделать, допустим, больше? И я нажимаю еще раз, там по 10 секунд прибавляется Что-то, короче, а потом оказывается, что там можно было Крутить крутилочку Это, оказывается, была крутилочка <laughs> Я тоже не сразу понял Здесь все понятно <къем> ну да, давайте я переоденусь. Разный образ. Сейчас я вам покажу, в чем крутость этого шкафа. Вот, то есть его можно вот так вот раскрыть. И из-за того, что здесь две стеклянные двери, они вот так вот ага. становятся вот То есть можно себя посмотреть сзади в полный рост. С одной стороны, с другой стороны. И еще и здесь тоже можно себя посмотреть. То есть вот в чем фишка этого шкафа. Вот, почему он стоит 170 тысяч. А вот, да, я считаю, что так. Ну и плюс можно вдобавок, добавок еще и умудриться пройти здесь с открытыми дверями. То есть здесь остается достаточно много места. А вот. Да, я сейчас собираюсь примерить все мои пиджачки. Ну и, наверное, забрать что-то домой. А еще у меня линзы высохли. У этого айпада, что мне нравится в нем, что здесь есть рамка все-таки. То есть рамка есть, и можно вот так вот держать пальцем. Вот. Ну, как происходит, как бы по приложениям всяким. То есть вот так вот можно раз. Типа док потянул, типа. типа ну, что чтобы куда-то перейти в другие приложения, раз, перешел в другие приложения. Вот. Дальше, значит. Так, там еще одна была фишка какая-то. Ну, вот так вот можно еще сделать например можно вообще вот так вот сделать короче тоже классно можно вот так вот еще сделать да вот то есть ну здесь есть много фишек то есть вот допустим вот так вот двумя пальцами потянул или даже одним пальцем вот, есть, чтобы их всех понять надо просто ну попробовать что-нибудь сделать здесь ну, допустим control центр вот так вот показывается всякие уведомления вот ну что тут еще есть ну и всякие приложульки, то есть, вот, там, допустим, то есть, все, что есть, как бы, Блин, тут, вот раньше было вот э, снизу так тянешь, а вот оно как, то, то есть, нужно просто дальше тянуть, вот, и показываются все приложения открытые. Тут по-любому еще можно как-то, э, вроде как было, можно что-то сделать, типа, два приложения в одном, чтобы они, они показывались как-то. Ну, в общем классная тема вот особенно на всяких сайтах лазить вот ну, можете почитать что здесь нового есть в ipad os16 я поставил маме на самом деле этот сборка пока еще недоступна но уже можно вот ну и там захочешь на какой то, да, вот, то есть как бы особенно интересно вот в таком режиме использовать ipad да, а, вот... а время кстати вот Да, время уже поздно вечно приходит Да. Mm -hmm. Да. Ну и соответственно, как бы все видосы смотреть, тут ютубчик какой-нибудь, там перезайти, сейчас посмотреть. Прямо одно удовольствие. Вот. Насладиться ярким освещением в ее доме. Я То есть вот мама щели. готовит просто как бог. Ой, что ты говорил? Че тебя Люба? Я беру тебя путешествие, чтобы ты готовила. Очень Саша Саша Как это так? Ну так красиво, да, я у просил этот стул, но она... Да. Как оказалось, мама тоже любит снимать видосы да. и их монтировать. А, вот. Она их выкладывает в одноклассники. Но я же их снимаю как бы про природу. Вот мне нравится тема про природу. Редко когда я снимаю семью. То есть у меня есть здесь, конечно, некоторые кадры. Семья. Кстати, некоторые у меня по 10 тысяч, представляешь? Я сейчас покажу, которые у меня кадры вот Все, что связано с поселком Кам, У меня очень много смотрят Вот видишь, тут 6400 просмотров вот На этом вот фильме Ну и, и, и тут вот эти, вот видишь 9800 Это же есть Это, Ну ты, да, тоже есть Но Камские всех больше Видишь, 12889 12 тысяч тысяч. Но это только потому, что Кто-то их себе закопировал там, и, и уже их друзья смотрят еще у меня очень нравятся, я так поняла, фильмы про стерлитомак. То есть на них тоже, вот, видишь, около двух тысяч просмотров. Вот тоже мне это нравится. То есть вот, видишь, две Вот этот фильм вот про стерлитомак. Две тысячи, тысячи И вот здесь еще где-то был большой тоже фильм. Тут -то тоже про томаг я снимала. Вот, например, про Крым. Сейчас же Крым это очень как бы актуален, да? А -а -а -а. И у меня, смотри, тысяча просмотров чисто на Крым, хотя мы этого в 2019 году ездили. как надо. Где она с мамой побывала? Ну, это не я, это сын побывал. Это сначала идет. Сначала идет сын. Саус Бич. Я, разве что он там Сверх добавить. Ну, <цеп Itemdin> <питалит> -а <питалит> um, в общем, география широкая. Я это то, что внизу. А -а -а. Куда ты ниже ведешь? То есть вот это вот все, что я каталась по Абхазии, по Краснодарскому краю. Да, хорошо, когда. Когда видишь, я издалека. Хорошо, когда у Сашки шайба вот такая, что у меня вот такая. Это нормально получается. У нас камера стоит вот так. На печеньках. И на комплевите. Нама подпитывала конфеты. Ну да, рот И мы смотрим, как вот здесь все у нас показывается. И засними фруктики Кто-нибудь видел уже? Появились в продаже зеленые мандарины Но правда вкус у них как у апельсинов Сегодня один похож на mm -hmm. Песточки, это как-то... Нет Селенков сахтанчиком Маме не нравится мой псевдоним Да, мне нравится, надо менять Давайте спросим Давайте подписчиков проголосуем. У подписчиков да, спросим да. Спросим, может они тебе какой-нибудь Нику другой придумают Более такой ну, ну а как тебе Фэнси Джон? Это лучше. Да. Потому что у меня же тоже есть мама Фэнси Джон. А, да, да, да. Но Фэнси Джон это лучше, чем Кристоуски, по любому. Ну, да. а. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. По гордости вот. и тамаку, я от мамки решил забрать свои гантели. Вот. Такие гантели мне сделал батя. Ну как бы они были только с бинами. Вот, то есть, как бы блины были, а вот эти центральные железные блины это пати уже сделал на вагоноремонтном заводе, а, вот. И вес, соответственно, уже не 12 килограмм стал, а он там доходил до 15-16 до килограмм. Ну, я уже, наверное, на бицепс не возьму эту гантель. Есть, конечно, буду дома разбирать, короче. То есть ее можно уже вот так вот делать. Так, кстати, удобнее, так вот качаться на Одно, одной гантели. Планирую скоро пойти в качалочку, но перед этим нужно еще, ну, как бы, подготовиться, то есть, как бы, ну, что прокачаться еще до этого. Поставил недавно диски себе на машину новые. Вот. Нашел на Авито вот такие вот диски с перфорацией. Вот. И они уже притерлись. Вот. Здесь у нас стоит старый диск. Вот, видно прямо, что он старый. И вот здесь вот у нас уже стоит... Новый тоже диск, он уже притёрся тоже, ну и здесь тоже, соответственно, новый диск. Вот такой прикольный диск. Ну, немножко не по размеру, конечно. То есть он должен полностью быть, вся площадь используется, но, к сожалению. Ну а сейчас поедем покатаемся. Моя мама вышла, наконец-то. И секретный человек. Я пытался уговорить маму, но мама, проекты. мама ленится. Не то что ленился, я даже я все равно прочитаю эту прогу, которую ты мне установил, потому что я нашла уже обучалку. Прога называется Final Cut. Я ее все равно прочитаю. Я ее купил за тридцатку специально для мамы. Я на ней работать не смогу. Почему? Во-первых, потому что у меня нет памяти на АЗУ, чтобы можно было монтировать такие виды. Ладно, короче, это долгая это история. Уже Мамки тысячи отмазок. Тем временем... Ты сам Тем поднимаешь. временем я нашел новую да, позу, хватает, позу в, в Тадже. Компьютеры. Вот, то есть я, я вот так вот сижу. И я опираюсь вот на, вот на это место у переднего водителя. Да, сегодня я не за рулем. Хоть я и не выпил, но приятнее когда кто-то будет в мою машину зачем ее водить когда есть человек который любит ее водить поэтому я оформил страховку еще на четырех человек помимо меня самого вот то есть это три друга и моя мама тоже может садиться за руль наконец так, кстати, руль. да, может быть, мы еще прокатимся он сегодня. С никогда не, не за плачу. руль. И единственный на... раз он меня пустил за руль, это когда мы ехали в Каму, там, где э, я выросла. И я его ругала-ругала, у него аж подвеска отлетела внизу. То есть мы уже стали скрябать дорогу. Я ему сказала, что так вообще не рулят на таких дорогах бездорожье, что надо медленно ехать вообще. И он мне вышел из машины, так, демонстративно, садись за руль. И вот единственное, что я там полчаса повела, пока гаишников не было между двумя поселками, но по крайней а, мере да. мы ничего не сорвали, я Это было вела. на трассе уже, на, и на меня трассе. Но ну, мы еще в городе водили с тобой. Или это была Волга? Это была Волга. А это была Волга, И да. тут у меня страховка. Кстати, получили. мы приезжаем базар наш. У, меня вообще это, ничего у нас не было, это у нас называется поварили. базарчик. Вот, в Короче, так что. Практики у меня нет по той простой причине, что Сашка мне никогда не доверял эту машину культуру. Эту машину? Да. Поэтому мама уже потеряла весь опыт. Ну, нету, маме что, поводить Тебе скажут, что я сяду за руль. Это же ответственность. Потому что кто-то же должен ее обойтись, когда я уеду, например, куда-нибудь. Мама уже не сядет. Маме надо заново. Или Тимурия... когда у меня кончатся права, я как бы не смогу их, на обновить. проходить и все такое. Вот, ну, ладненько. Что есть только и то. Даже уже... А, кстати, логоть, я вообще сам опираюсь вот на вот, на вот эту штуку. Тут она еще и теплая. Да, посмотрите, какая... Да, машина очень окшарная. И было. я буду думать а, насчет замены а, ну, обшивки салона. Вот, сзади еще нормально кстати, на спинках. Мы можем сегодня заехать, вот Такая, кстати, штучка очень удобная. Это по-западной, есть магазин обшивка автомобилей. Да, мы Он обязательно есть, это да. решим через нашего человека, руки которого, я думаю, просто что я можно, подумала, могут попасть на видос. я подумала, что наверняка есть фирма, которая приезжает, снимает мерки да, своих ну, крейсеров. с этим И сами просто...